Здорово. Я занят. А. Стоять себе новый купил, да? А -а. Изучаю, как говорится его. А тот ты продал? Нет еще. Нет еще. Да. Ну продавать надо по из-за этого. что ты говоришь без навала нету? Никто. Но не работает. Я думал посидеть. Замыли деньги, а потом доехать до банкомата Сейчас у меня тоже налички мало Это просто долго, ну ты понял Да-да-да как... Там рука нагружается сильно. Конечно, я эту камеру то поставил Чтоб не взвыл Чтобы <звук> фокус поймать Я ее на только ви... На днях купил На и взял ну, а, ну да. Сейчас мы тебе поздравим. Да. Саман, поздравляю с днем рождения, желаю счастья в личной жизни. Пожалуйста. Давай, держи. Только карабан. так. Там у тебя еще открыточка есть небольшая да. внутри. Спасибо. Да. Ой, да. Внутрь, внутрь, внутрь. А, все. Да. Открой, посмотри. Внутри, внутрь, внутри. Где? Где? Где? Где? А, так все, у нас наличка есть. О. Угу. Что, ты хочешь сказать? Пусть каждая минута жизни будет яркой, насыщенной, интересной и Понятно? А что, ты предлагаешь на эту, что ли, наличку? Да, посидим. У меня 400 где-то есть. Вот. У меня-то совсем, что, 150 только? Поехали. Мы же там не собираемся пир на весь мир устраивать. Что, на эти, что ли? Да. Я вообще, так то топичай. Меня сейчас товарищ откормил. Ага. я говорю, это... Он, знаешь, он с утра ест как в обед. То есть он там плотно. И еще бывает кофе с чем-нибудь, с булочкой. Ага. Вот. Короче, наелся человек. Откормил меня, как всегда. А ты я чё задался-то вопросом? Ты в Питере-то на чё будешь жить? Деньги-то есть, вот Ну, я себе а пил ну, машину продал еще. Ну я понял, а где там у друзей или у кого-то? А? У кого-то удачи. буду суббудрить. жить. О, если у вас есть какие Так, пристудите. получится да? лишь бы не кроком он вот это всё. Стоишь, ну, все Стоишь с а он -а -а. Не, не, не. я потом уже вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти вот вот взял. Трое серии, еще один просит. Довеси, да я тут нет. А куда? Откуда они да. Нет, спешмы, спешмы. Кто знакомый, что ли? Нет, почему? По дороге ехали. А, -а, -а. на остановке, да, да? Да, да, да. да, а -а -а. не Можно попутку, у нас 150 дают. Нас возвращался, что-то уже поздно было. Хода было с кем-то потрещать. Ага. Мы поехали так. Ага. Так. Что, наверное, так с собой, да, mm -hmm. Кто вроде не Не знаю. Ты, кстати, забрался. Я в курсе, я вообще висит пачков. Тебе надо будет в туалет сидеть? Ну, сейчас мы дойдем... Блин, еще тут надо делать. Эх, бронь. Здравствуйте, здравствуйте, вот Здравствуйте, здравствуйте. Там с местами. Пошли. Пока не знаю, тоже. У -у. Вообще понятия не имею. Опа. Сейчас будем пробовать свою кухню. Да-да-да. Так-то впервые в городе Екатеринбурге. Ну расскажи о себе что-нибудь а? в данный а, момент. Попробуем блюдо. И скажу свое экспертное мнение. А кстати, сколько, сколько, сколько тебе исполнилось? 3. Я помню, тоже мне было когда -то, тогда 33 когда-то. когда то да. Но мне тогда было плохое настроение. Настроение плохое? Угу. Зря. Ну, ладно. А, давай, присаживайся. Кушай. Да, а, чаю А вот ты чё? А, варенье либо а чего? <смешки славы> Такое название, кто придумал? <смешки> <смешки> а с вареньем чё? Кстати, вот грецкий орех я пробовал прикольное варенье. Давайте, Но это на, на любителей, конечно. Давайте, риски, давайте. А ты из блюд что-нибудь будешь кушать? Ну позже, сейчас посидим, пожуемся. Получается, чай, чай, больший чайник, пахлава и грецкая ореха. Да. А я впервые варенье из грецких ореха попробовал как раз у греков. Угу. Когда маленький был на гостях угу. с Бабай поехал. Оно вообще шикарно. Я никогда не думал, что из твердого грецкого ореха можно мягкое варенье сделать. Его просто зеленым срывают. Это Никдан, да, на связи горе. конечно Сейчас нам на посмотреть, да? Ага. Так, Без проблем. Гляну. Гляну. Девушка, графика. оформил заказ. Ну чё с ума? Давай чё проехать, проехали гулять. А я видео пишу. На улице продолжу. Да, <laughs> да точно. Ну... Не у меня с машинка. А вот без <laughs> по бампиру узнаём, да? Да. бывает вторая да не реагирует давай хозяин лучше все поехали дальше поехали Идём мы с пяточком большой-большой сфере. Так, подождите, а кто это с пяточком, а? Не знаю. Вот <laughs> так, вопрос. Ну да, я так же говорю иногда. Ну, смотри-ка, воду-то подняли. Да, периодически поднимает уровень. День города они ее спустили. Ага. Ну они прямо отсюда с суши долбили. Угу. Так как они долбили-то прилично. Да. Что сказали? Ну, пока еще не ответили. Я другу скинул, у него отец посмотрит. Они сейчас в отпуске в Анапе бабушки. Угу. Я там был, мы ездили. В 2016 году вместе. И видео там снимает. Чувствовал побы. Да нет, так чисто. Меня снимает, ходит, чтобы посмотреть. что получилось. Чё получилось, да. Он видеомонтажом занимает, так, как любитель. Вот мы. Мы сейчас по набережной ходим. А ты где сейчас на учебе? У тебя где проходит У тебя как далеко находится? А, очень фанфана, да? Нет, мы как бы... Мы давно встретились. Просто ты сейчас пока отвезешь, приедешь. Я вот не знаю. Я там, видишь, я с вещами, мне надо будет рюкзак закинуть а, и переодеться, а потом обратно в центр гнать или же с этими садоклассниками меня встречает так так я сейчас вот не знаю по времени как мы успеем то есть если ты съездишь туда обратно там мало наверное времени останется я не знаю даже да по дороге так да а ну давай хорошо ты еще как на метро учили? Но а ты чё? это фокус, фокус? если я в зону попадаю, ага. то они зеленеют, она что-то... короче, вечно не работает. Короче, стеной здесь. Угу. А чтобы ее держать, вот сюда вот, либо сюда придерживать, чтобы разворачивать То есть, когда ты идешь, она начинает отворачивать ее лопатную. Ага. И смотри, чтобы на данный момент площадка была вот эта нижняя. Есть, чтобы она вот так, да, да параллельно да. руке. Да-да-да. А рукой поддерживай, чтобы ее не разворачивало. В общем, мы тут с на день рождения отмечаем. Да, поменялись местами немного. Да-да-да. Он за камерой. А я. <laughs> mm. Чтобы бетуха отдохнула немного. Да, чего-то не хватает у нас. Камеру разверни за эту часть. Машеньки наши, Снесли? Да. Ну я успел запечатлеть. О, давайте я вам анекдот оставим. Какой я знаю. Какой я знаю анекдот. Короче, можно такое сделать. даже не на камеру а? там хоть запись-то идет? да, болтает, да, вроде бы ну ее начинает разбалтывать как тут понять, идет она тут же красная где-то горит? нет, на да. дисплее все вот она, вот видишь? Она. А, все. тут же где красная это не та камера в, кам... в старых камерах надпись была рек... рекорд, типа, а запись ага. ну и да, и вот это красная Точка. Ну, слушай, у меня тоже рука начинает уставать. бр Ха-ха, ушла. Ну, это я ее толкнул. Бортанул немного. Делай попутку. А? А, сначала ее, а потом начинай ходить. Так. Гол. Гол. Можешь быстрее. Потом уходи дальше и запись Еще. Ага. Но туда она в дальний возьмет, на фокус, для автофокуса. Ага. В дальний возьмет? Но. То есть она на Надо да. фокус переводить. Ага. А потом, чтобы тебя снимать, надо обратно фокус переводить. Вот утром. Ага. Вот же, ниже вот так вот руку разогнуть, сгибай ее полностью. Это придерживает. Ага. Вот так, да? Да, да, да. да. Полностью ага. можешь разогнуть и вот так вот идти. Окей, окей. Ага. Сиди раз, разогни, чтобы рукава вот так А, вот так вот даже? Да-да-да, здесь ничего ага, не мешает все. Вот так вон снимай Только просто чуть-чуть -то туловище угу. Только если надо, повыше Если надо, повыше угу. А так можешь разогну, а -а -а. Чуть в лужу не Ты, уш... На камеру появляется, А? <с> Вечер на камеру А зеленая полоса индикатор? Желтая она потом становится? Зеленая это фокус. Пока. Фокус, да? А без светлого там не фокус. Ага. -а -а. Ее надо с нее в данные все бросить, ее снова форматнуть. Чтобы ну, не успевает. Mm -hmm. Или это. Бетрит а, mm -hmm. Стоит вот он еще. Че, давай стоп нажмем. А за тобой идет Жалко у нас хлеба, нет, сейчас бы уток покормили Ага, хлеб это сила Там брусника маркет есть Что там думаешь хлеб есть? А? Что пойдем за хлебом? дима на Диму там через 30 минут только будет. Смотрел? Тимура Бекмамбетова, по-моему, фильм? А, нет, там этот Хабенский снимается. Селфи называется. Наш фильм отечественный. Mm -hmm. Нет, не смотрел. Мне вчера сестра скинула отрывок из фильма. Uh -huh. Когда он рассуждает о том, что... Ну, многие люди фоткают себя, обрабатывают, чтобы быть красивыми. Знаешь, Uh -huh. И в интернете они все такие красивые Но на самом деле они же понимают что они не такие совершенные Как образ на фото То есть на фото совершенно другой человек Ох, вот. она вытянута Это невозможно ее поднять в да. руках. В этой части, часть, мотора, Мы часть, пошли, хлеб <связь> <связь> Не, ну сок все равно удобнее снимать Сок все равно удобнее снимать а? Конечно но, правда, тут видишь, тут тряска есть. Конечно. А? Ну, понял. Еще бы. Длинная и фруктовая! по Подсвет. цвету хлеба распознают. Ой, какой О, о, дают, а! Ну, Чайки, <свят> Что, ты будешь участвовать в процессе? В процессе кормления пиц да. Будешь кормить уток? Да. Хреб, кстати, вкуснее. Чем мы тут пришли с товарищем Тормить тут сидим хлеб жуем А им не даем, а они уже приехали все Приплыли, такая толпа налетела Да, они Давай, шасси шасси Лизы не куда пойдем? Клип возьмем? Клип клиник возьмем или еще? Не знаю даже. Сейчас я гляну. 15.52. Так, кто-то мне писал. А, это мы на Ленина хлеб купили. А, спрашивают, где делали зубы. Зеленый весь такой, ужас. Зеленый такой вообще ужас. Ты на камере. Да. Но... Вообще мутант. прямый обычный штатив а обычный штатив но ну, вот виде шариков такие но, а, но, так но, можно но. а их крепить можно там хоть на дерево куда угодно хоть на, залуп. чё, чё, чё? Хоть на залупу че на залупу Сначала ее <смех> над самое, а потом над самое. Я сейчас <смех>. красиво уточек сниму. <смех>. Не <смех>. догнать. <смех> Мне только типа раз за спиной утягивает. Дайте, сфоткаю, где, где летит. Ну вс, что спиной стало. Нет, это он. Ой, пацаны. Самец. Самец? Не, а видишь, он на готове, если что, А, ну да. Эх ты. Ладно, чисто. Мне так нравится, когда они Как будто разберем. У там...